Друзья, здравствуйте! С вами Юрий Павлов. Сегодня мы поговорим о аукционах на торгах в командной работе и именно о участии в торгах. Что вам нужно знать для участия в торгах? Первое. Вы должны знать сами и донести клиенту, что на торгах все-таки гарантии нет. Вы можете как выиграть, так и проиграть. Ваша задача, как профессионала, это увеличить шанс на победу. Тут скажу, что при должном навыке, умении и именно опытности вашей, можно выиграть, как правило, первые и вторые торги, но при должном профессионализме. И следующий момент, который я хочу сказать, у вас всегда должны быть торги в запасе. Что я имею в виду? То есть, когда вы участвуете на торгах для клиента, у вас должен быть альтернативный вариант, который согласован с клиентом и его устраивает, на который вы можете выйти в случае, если на текущих торгах, вы не одержите победу, то есть всегда есть подстраховочный вариант, это сильно увеличит шансы на победу. Это, наверное, основные вещи, еще раз повторю, нет гарантии победы, второй момент, у вас всегда есть подстраховочный вариант и в этом случае у вас будут торги проходить хорошо и четко. Поэтому, друзья, если понравилось видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и переходите к следующему материалу.